Всем привет! Во что чаще всего играют люди на смартфонах? Давайте разбираться. Впервые подборку мобильных игр собрали не в редакции Зона Гейм, а наши подписчики. Незадолго до создания этого ролика мы обратились ко всем нашим зрителям и попросили написать, в какие игры они чаще всего играют. Написали? Теперь знакомимся. Народный ТОП. Это подборка лучших игр для мобильных телефонов, которую составили вы, зрители Зона Гейм. Интересно, попали ли ваши любимчики в эту подборку? Давайте проверим. Если нет, напишите в комментариях под видео, какие игры достойны были попасть в нашу общую подборку. Пока идет заставка, можно поставить лайк. Майнкрафт. Вы наверняка слышали об этой игре, а Майнкрафт не знает разве что ваша бабушка, да и она периодически поигрывает под одеяльцем. Если каким-то чудом вселенная из разноцветных кубов обошла вас стороной, рассказываем. Кому не интересно, под видео есть разделы, а если вообще что-то не нравится, то дверь там. Ну и там тоже Майнкрафт. Это своеобразный вариант Лего, добывайте полезные ископаемые, строительные материалы, ингредиенты и создавайте здания, предметы, продукты, заклинания и прочее, да все что угодно. Можно играть в мирном режиме и просто наслаждаться жизнью, а можно сразиться с опасными монстрами после захода солнца. Кто-кто, а монстры точно не пожалеют ни вас, ни дом, который вы строили три дня. Взрыв и все начинаем заново. Сложно отрицать главное, Майнкрафт это уникальная возможность реализовать весь свой творческий потенциал и убить пару-тройку часов. Вы сегодня – инженер, строитель, фермер или бесстрашный воин? Пришло время узнать. Актриса Джози Марен, сыгравшая в популярной игре Need for Speed Most Wanted, завоевала огромную армию фанатов. Ей сулили невероятный успех и ошеломительную карьеру. Но что-то пошло не так. Смотрите наш ролик на Зона Game и узнайте, как сложилась ее судьба до и после съемок в Need for Speed Most Wanted. террария. Скромная, на первый взгляд, мобильная инди-игра является между тем одним из главных конкурентов Майнкрафт. Принцип игры прост: вы создаете своего персонажа и отправляете его в загадочный 2D-мир. Что делать, куда идти неизвестно. Можно поискать гида, который все расскажет и покажет, а можно всего добиваться опытным путем. Этим вы и занимаетесь первое время, изучая сгенерированный мир, добывая ресурсы и полезные ископаемые. Не забудьте попросить надежное жилище, которое защитит вас от Ночью. Здесь вы ограничены только ваши фантазии. Пусть ваш дом будет самым большим, красивым, оригинальным, а главное функциональным. Кстати о врагах. Их в игре более 400 видов. От самых маленьких и почти безобидных, до огромных, которым смертельно опасно даже просто приближаться. Не то, что мериться с ними силами. Итак, полная свобода действий. Эта игра точно понравится любителям приключений. Вперед, время покорять Террария. Shadow Fight 3. Поклонникам игр в жанре файтинг не нужно представлять эту игру. Для всех остальных рассказываем. Shadow Fight – история воина-одиночки, решившего вступить в теневой отряд Легиона. Ему предстоит изучить все тонкости боевых искусств и продемонстрировать своим друзьям и, конечно же, своим врагам, на что он способен. Игра уже давно зарекомендовала себя как одна из лучших файтинг-игр с уникальной системой редактора персонажей и очень реалистичными движениями бойцов. Находите и собирайте мощность снаряжение Оружие. Прокачивайте своего персонажа и пусть вам не будет равных. Shadow Fight 3 – лучший файтинг для телефонов, по мнению зрителей, из Game. Game. Legends of Kingdom Rush – Яркая и симпатичная история защитников королевских земель. На сказочное королевство нападает темная армия безжалостных орков, и вашим героям предстоит решить исход этой эпичной битвы. Мобильная игра выполнена в жанре РПГ. В перерывах между уничтожением опасных монстров вам предстоит разгадать не один десяток загадок. Награды за смекалку и ловкость станут удивительные сокровища, спрятанные в сказочных землях. Надеемся, вы не испугаетесь и дойдете до самого конца. Многие и пишут, что все вышеперечисленные игры подходят для геймпадов. Говорю сразу, это не так. Они подойдут только для таких. Два курка для прыжков и стрельбы, а остальная зона должна быть свободна для ваших больших пальцев. Если ищете игры для полноценных геймпадов, тогда смотрите наши специальные подборки, в которых знакомим вас именно с теми играми, которые подходят для геймпадов с кнопками и джойстиками. Tomb of the Mask. Кто спит и видит себя отважным расхитителем гробниц. Неважно, кем вы себя возомнили, Индианой Джонсом или Ларой Крофт, игра Tomb of the Mask приготовила для вас опасное, но очень интересное путешествие. Герой игры перемещается по уровням десяткам этажей страшной гробницы, кишащей монстрами, ловушками и сложными загадками. И пусть вас не вводит в заблуждение простоватая графика в стиле Пэкмена, Tomb of the Mask не так проста, как кажется. Сможете ли вы, исследовать? Следовать все темные уголки каждого уровня и завладеть неместными сокровищами. Проверим. Tom of the Mask – игра для смартфона, которая стоит вашего внимания. Caves. В нашем народном топе мобильных игр пришло время классического Роги-лайк. Сноровка, внимательность и бесстрашие – вот без чего Кейвс лучше даже не устанавливать на свой смартфон. Не дайте пиксельной графике сбить вас толку, эта игра может занатно потрепать вам нервы. Вытаскивающие из ниоткуда злобные монстры, сокровища, оружие артефакты, поиски которых могут оказаться смертельно опасными. Развивайте своего персонажа, наделяя его уникальными способностями и особенной амунацией, и пусть ему все будет попли. PUBG New State – не обновление, а новая полноценная игра по старым правилам. PUBG New State предлагает улучшенную графику, оптимизацию, больше анимации поведения персонажей, плавное приземление и задатки далекого будущего. Нет, тут не стреляют из лазеров и не летают в реактивных трусах. Это тот же Эрангель, но спустя 70 лет. Больше застроек, электрокары, улучшенная физика и классная музыка. Разработчики не осмелились именовать ее цифрой 2, так как новая игра является экспериментом с исправлением ошибок прошлого. Интересно будет понаблюдать, что с игрой будет дальше. От оригинальной версии никто не собирается отказываться, да и новая мобильная игра не предлагает кардинально нового. Играть обязательно. The Sun. Что-то похожее на Сталкер. Если вкратце, все плохо. Я не про игру, а про то, что там творится. 2050 год. Солнечная радиация почти уничтожила планету. Остались вы и еще пара сотен людей, которые спрятались по бункерам. Ваша задача вернуться на поверхность и попробовать создать хоть какие-то условия для полноценной жизни. Спойлер. Не все люди, с которыми вам предстоит встречаться, готовы жить мирно и искать полезные ископаемые. Кому-то придется применить, грубо силу и оружие исследуйте собирайте все что вам может пригодиться и всегда будьте начеку и помните вы последняя надежда этого умирающего мира в наш мобильный топ врывается действительно настоящий бессмертный и бессменный гоночный симулятор от EA Геймс. Играли в нее 7 лет назад? Ха! Ее уже тысячу раз обновили и многое улучшили, пока вы старели, игра молодела и улучшалась. Это вам не шутки. 140 гоночных автомобилей, 17 уникальных трасс и возможность помериться силами с такими же игроками, как вы и сами. Реалистичный геймплей и графика, начиная с солнечных бликов и заканчивая вмятинами. Вы будете не просто нарезать круги по трассам, а продвигаться по карьерной лестнице и модифицировать своего железного коня, создавая уникальную машину, которой не страшны даже самые крутые повороты. Real Racing уже давно покорил сердца любителей погонять на супер-быстрых автомобилях. Среди них оказались и наши зрители. Реал Racing – лучшая гоночная игра для телефона, по мнению зрителей «Зона Гейм». Dead Cells замыкает нашу десятку лучших игр для телефонов. И это не банальный рогалик, каких было уже десятки. Игра отличается своей непредсказуемостью и нелинейностью. Множество уровней, которые можно исследовать часами. Что будет, если воспользоваться этим тайным лазом? Куда ведет этот коридор? Что прячут в тайны комнате? Чтобы исследование не закончилось для вашего героя плачевно, разработчики приготовили для него более 50 видов оружия, заклинаний, ударов и уворотов. Находите оружие, повышайте ту или иную характеристику. Все просто. Теперь ни один враг вашему герою не страшен. Отдельно хочется сказать о фонах и пейзажах. Они, конечно, красочнее некуда. На их фоне бои еще эпичнее, а уровни еще атмосфернее. Обязательно играть. Вот и подошел к концу наш ТОП 10 лучших игр от зрителей Зона Гейм. Какое место занял ваш любимчик? Или может он так и не попал в нашу подборку? Напишите нам, в какие игры вы играете чаще всего. Сделаем вторую подборку народного топа. С вами была Марина Парфенова и еще чей-то голос за кадром. Ну спасибо. До скорых встреч на Зона Гейм.